Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Номизмат. И сегодня я расскажу о способах продажи ваших редких монет в связи с большим количеством запросов на эту тему. Итак, существует множество способов и мест, где можно реализовать монеты. Разделим основные из них на две большие группы. Первая группа – это интернет. То есть различные интернет-аукционы, какие-то нумизматические форумы и так далее. Вторая группа большая – это по месту жительства. То есть какие-то различные спецскупки, антикварные лавки, ломбарды, банки, э, нумизматические клубы, очные и заочные аукционы и доски объявлений наподобие Авито. Итак, рассмотрим плюсы и минусы э, продажи монет по месту жительства. Начнем с спецскупок, антикварных лавок и ломбардов. Возможность получить деньги сразу. То есть вы приходите в ломбард, вам оценивают монету, э, дают сразу же деньги, если вы хотите ее продать и вы ее продаете. Но какие минусы? Вы теряете до половины реальной стоимости. То есть логично то, что ломбарду выгоднее взять монету по минимальной стоимости и продать ее потом по гораздо большей, чем она является на самом деле. Приходим к банкам. Плюсы – это доступность, потому что банки есть в каждом городе нашей страны. Минусы. Обычный список приобретаемых банков денежных знаков ограничивается экземплярами из драгоценных медаллов. То есть золото, серебро. Да? Ну, золото, серебро там смешка еще есть. Но клубы можно реализовать по высокой ставке и получить деньги сразу. Это относится к плюсам. Какие же минусы у мезматических клубов? Отсутствие достаточного числа покупателей в больших городах. Необходимость – уметь проводить самостоятельную оценку и торговаться. То есть вы должны уже быть ознакомлены с нумизматикой, хоть на каком-то начальном уровне, дабы могли оценить монету и предложить свою цену. Переходим к очным и заочным аукционам. А, плюсы. Высокая окончательная ставка. Что относится к минусам? Большой срок ожидания. То есть этот срок может доходить до года, может доходить до полугода. Также могут вообще идти там довольно большее количество времени. Аукционы забирают себе до четверти от стоимости продажи. Высокая комиссия за реализацию. То есть, 1 четвертая у нас заберется от нашей продажи, выручки. И доски объявлений. Это, например, вот Авито, который я упомянул уже ранее. Возможность продать по установленной вами цене. Но не факт то, что эту монету у вас купят. В принципе, и в остальных вариантах не факт то, что ее купят. Но, тем не менее, здесь этот вариант гораздо больше. Потому что человеку надо видеть хотя бы монету. Чтобы ее он мог оценить уже сам. И минусы а, авиты, например. Это малое количество коллекционеров, то есть мало реальных покупателей, и много мошенников, которые захотят вас обмануть. Итак, переходим к интернет-продажам. В интернете в основном монеты можно продавать на различных аукционах, и сейчас я вам назову аукционы и дам ссылки на них. Первый аукцион это Walmar. Его, наверное, знает очень много людей, которые хоть как-то связаны с нумизматикой. Там постоянно выкладываются много антикварных монет по достаточно высокой стоимости, начиная от 20 и там заканчивая миллионами тысяч рублей. Да? Мешок. Сайт Аукцион Мешок. coins.sum и аукцион.ru. Это основные аукционы по продажам монет. Есть также Центральный форум нумизматов, Самарский форум нумизматов и форум кладоискателей revuedetector.ru. На вот этих всех сайтах вы можете продавать свои монеты по своей стоимости. Что ж, вот такое получилось наше видео. Если вам чем-то помог, ставим лайки, подписываемся на канал и делимся этим видео с друзьями. Ну, а я с вами, как всегда, не прощаюсь. Я говорю вам до новых встреч.